Всем привет! Онлайн Школа Портрета открывает свои двери на очередной набор на курсы «Портрет», обнаженные фигуры» и «Фигуры в пространстве». Каждый из этих курсов длится по три месяца, то есть в целом это годовая программа, в которой можно изучить, глубоко изучить искусство рисования портрета. И предназначена эта программа для тех, кто желает научиться рисовать человека независимо ни от возраста, ни от образования. Итак, в чем же какова же программа каждого из этих курсов сегодня я расскажу о курсе портрет и чтобы более наглядно более понятно было я покажу на примерах самих учащихся предыдущих потоков тех кто уже прошел обучение в данной школе и расскажу за что же получили учащиеся школы вот такие сертификаты Сертификат выдается не каждому участнику, а только тем, кто прошли непосредственно, то есть кто выполнил определенные требования. А требования были следующие. По каждому виду, по каждому этапу нужно было выполнить по три портрета. И мы в течение трех месяцев изучили различные материалы и техники рисования портрета. И покажу конкретно на примерах. Вот в данном случае вы видите работы Ольги Красниковой. Раз, два четыре вот таких вот файла и начинаю с нижнего то есть а 3 трехмесячный курс портрета подразумевает обучение искусству рисования в технике сухая кисть вы видите все эти работы выполнены в течение одного месяца и минимальное требование было это по три портрета в каждой технике участница данная у нас выполнила гораздо больше и результатов естественно добилось больше слева вы видите начал тестовый портретик и далее уже по, после прохождения самого урока в течение месяца мы рисовали в технике сухая кисть черно-белый вариант на втором этапе мы работали в технике сухая кисть в цвете нужно было также выполнить по три портрета а далее также на втором месяце на втором этапе мы работали в цвете это работа в технике пастель и завершили третий месяц у нас посвящен работе в масле, в масляная живопись на холсте и вот те работы, которые выполнила участница. Покажу еще несколько работ для того, чтобы вы понимали. В принципе, у нас учащиеся к нам приходят различные уровни подготовки. Кто-то совершенно с нуля приходит, у кого-то уже были какие-то навыки определенные. Это вот рисование у нас в пастели. Я сейчас пошла в обратном порядке. Это в технике сухая кисть в цвет и техника сухая кисть черно-белый вариант то есть мы работаем как в графике так и в живописи и именно данный подход позволяет максимально короткие сроки обрести не только навыки рисования портрета но и научиться передавать свои внутренние состояния ощущения в самом портрете и каждый из этих портретов это не просто фотография это не просто копия а уже каждый участник выражает именно свои чувства передает и это дает возможность, так сказать, самораскрытия. По портретам можно даже говорить и о состоянии человека, рисующего в тот или иной момент. И это своего рода тоже ну, некая как бы, помощь, подсказка, когда если что-то идет, то есть если портреты светлые, ясное состояние души у человека более приподнятое, если что-то грусть какая-то, ну и так далее. Это тема отдельного разговора. Вот такие работы у нас выполняют участники в течение трех месяцев по курсу «Портрет». И хотела бы с вами поделиться еще, так, вот тоже работы в технике в масляной живописи на холсте такие работы и буквально в нескольких словах хотела бы вернее показать вам один отзыв так называемый отзыв в отзыве то есть участница нарисовала скажем свою знакомую или подругу с фотографией вот такой создала портрет и получила отзыв от самой этой женщины что же она думала по этому по поводу данного портрета давайте я вам его очень коротко быстренько читаю, потому что это довольно-таки интересно. Что же пишет сама модель, которую изображали? «Что-то в этом портрете есть такое, что я всегда хотела увидеть у себя, но никогда не чувствовала, и уже подумала, что этого во мне нет, а сейчас увидела и не верю, что это во мне есть, какая-то чистота что ли, спасибо тебе, никогда не думала, что меня такой кто-то видит». И отзывы тех людей, с которыми она поделилась, то есть реакция зрителей, так скажем. «Такая картина великая, так красиво и молодо, чисто вас видит исполнитель картины, как будто не кар на картине ваша душа, тело физическое, это очень это физика, очень круто». Вот, и пишет сама участница Екатерина Караваева так правильно караваева да? а, пишет что вот после таких слов понимаешь что делаешь это все не зря что идешь по правильному пути и если даже одному человеку нравится то что ты делаешь то надо идти дальше не останавливаться еще раз хочу выразить свою признательность вам, татьяна за то что вы передаете нам эту магию искусство написания портрета с уважением екатерина давайте посмотрим еще раз на этот портрет я думаю вы согласитесь что это не просто передача фотографии это нечто гораздо больше на курсе портрета я помогаю учащимся отстраниться абстрагироваться от самой фотографии от образца то есть от, мы от только лишь отталкиваемся от образца дальше мы вкладываем все свои ощущения всю свою душу в создание портрета давайте еще несколько посмотрим ее работу. я думаю вы узнаете бандераса это кто-то из тоже видимо близких это работа в графике то есть техника сухая кисть черно-белый вариант техника сухая кисть каждый из этих техник есть определенная как бы прелесть в каждой свое и вот такая подборка работ изучения искусства портрета начиная от сухой кисти в черном-белом и заканчивая масляной живописи дает очень эффективные и быстрые результаты дорогие друзья если вы тоже хотите ну, начать рисовать как рисуют наши учащиеся то есть не бояться и идти вперед независимо от того что у вас нет специально для этого образования как говорится все в ваших руках остается лишь поверить и в себя и в преподавателя тем более вы видите работы участников я здесь не выбирала какие-то отдельные это вот просто что у меня было на текущей страничке работ конечно очень и очень много и напомню что у каждого у каждого своя работа своя подготовка кто-то уже умеет что-то рисовать кто-то совсем ничего есть Естественно, у каждого будет портрета ну, на определенном уровне. А, тем не менее, <рес> результаты будут у каждого обязательно. Если вы как бы решились сейчас начать рисовать делайте это вместе со мной я татьяна артыкова опытный педагог художник практикующий портретист и я приглашаю вас принять участие в нашей школе портрета Приходите по ссылочке которую вы увидите в правом верхнем углу или в описании к данному видео Кликайте на нее и записывайтесь на наш курс онлайн-портрета. Если вы все же сомневаетесь, то пройдите тестовый урок, который вы увидите также, пройдя по ссылочке. И если вам понравилось видео, если вы считаете, что эта информация может быть полезна вашим друзьям, пожалуйста, поделитесь, просто нажав на кнопочки в соцсетях ВКонтакте, Фейсбуке, в Инстаграме. Жмите на колокольчик, чтобы получать оповещение. Подписывайтесь. С вами Татьяна Артыкова. И я надеюсь, до скорой-скорой встречи на курсе «Школа портрета онлайн».